<смех> Всем привет, дорогие друзья, я долго думал на какую же тему снять видеоролик И я тут недавно просматривал свои детские фотки Поэтому я подумал, почему бы мне не показать вам свои детские фотки И причем мне станет немножко стыдно Ну так что, внимание на экран Вот мы видим первую фотографию, где я здесь сижу возле малины Типичная детская фотка, где мама говорит <смех> Смотри какой красивый цветочек, давай ты встань, него, я тебя сфоткаю Или вот так, вот сделайся, вот ты не цветочек какой аромат. Давайте я сфоткую такая... <свят> Все, готово! Примерно такая же ситуация. Примерно так же было здесь. Почему я сейчас сделал? Это кулаками. <свят> ну, в общем-таки ничего интересного в этой фотке нет. Давайте пролистаем дальше. И здесь мне подарили мой первый велосипед. Мне его подарили тогда, когда я еще даже не ходил в школу. С тех пор этот же самый велосипед. Это был перед первым классом летом. Первый класс. Одиннадцатый класс, один велик. Это просто капец. А здесь такая утипусенькая фотка. Как видно, что я сидел в Ниве, а у Нивы задних дверей нет. То есть мне выбраться из Нивы было очень тяжело. И у меня полные слезами глаза из-за того, что меня куда-то не взяли. Да, и я в детстве был очень обидчивый. О, есть такая классная фотка, что гриб, который был найден. Я не помню уже историю этой фотографии. Но вот этот гриб больше, чем мое туловище. Или как оно там называется. О, там на столе лежат олади. И сгущенное молочко и варенье, которое я уже сожрал. Да, вот тот самый момент, когда вот родители просят, себя, особенно мама, просят сфоткаться вот с цветочкой. Я в этот момент ждал-ждал, пока она придет меня сфоткает. Наконец-таки я открыл свой селиф. Вон, раскладушку, Nokia И пошел играть в боулинг. Да, там, встроенная игра боулинг. Да, я очень любил в играть. Не, ну а чё, интернет не было, скачать больше ничего. Боулинг и Red and Blue тоже классная игра была. О, а здесь уже я получил свою первую школьную стипендию в размере 200 рублей. Это были очень большие деньги, я на них мог... Купить жвачку в сельском магазине. Подождите-ка. Что это за золотая фигня? Ее же недавно только не было. Подождите-ка. А что если через какой-то промежуток времени в будущем, когда у меня миллион подписчиков на канале, звучит как-то фантастически. Так вот, я получил золотую кнопку. Звучит еще более фантастически. И эту золотую кнопку я привез себе в прошлое и так дальше я здесь немножко уже повзрослел и полысел И естественно давайте оценим мой стиль одежды. Желтая футболка с рисунком человека-паука. Синие джинсы с рисунком синих джинс. <нриц <parece> и туфли. Мать мою туфли. Узконосцы туфли с футболкой и джинсами. Да я просто знал в толк в моде. У меня еще и подвороты, господи. О, а эту тетку я здесь не заметил. Спи, моя радость усни. Ножки за шею загни. Пятками уши закрой. Что неудобно, родной? <связывая> <связывая> Господи! Ну и почему есть такие люди, которые намеренно могут испортить тебе лучшую, возможно, в твоей жизни фотографию. Не, вы только посмотрите, эти грёбаные штаны находятся прямо с моим лицом. Не, на самом деле я говорю про эту черную дыру, которая меня засосет. Сейчас, господи. Не, ну вы просто посмотрите на этот большой огроменный шар. Земной шар там находится Евразия, а здесь Америка. Да уже всем давно было понятно, что современный мир в полной заднице. Пока что на заднице. А здесь я с собачкой своей. Моя любимая собачка детства. моя Мой любимый малыш. Его так звали. Как Видим по фотке, что я его очень сильно, очень сильно любил. Просто вот даже на руки вот брал эти а потом вскоре после создания этой фотки он заболел сильно похудел и Ну так вот, если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжение, рубрики ⁇ Мои детские фото ⁇ а у меня осталось еще много детских фото ⁇ которые я уже отобрал, то, естественно, ставьте этому ролику лайка, а также не забудьте подписаться на канал. Ну а с вами был Бувик. Всем пока!